В эти памятные дни мы вспоминаем героев, которые совершили великий подвиг. Героев, которые своим примером поднимали в атаку солдат. И вместе с ними погибали за Родину. В окопах и танках, под бомбами и артобстрелами. В самолетах и на кораблях, попав в плен и не предав в концлагерях. Вспоминаем героев, которые вели страну к победе. Их подвиг живет в наших сердцах. Мы помним, мы гордимся.